Добрый вечер. Савти лайки. Балалайки. Привет, дорогие друзья. Сегодня у нас 6 произведений. Вер, вернее, песен по вашим просьбам. В рубрике Играю все подряд. У нас 6 претендентов. Значит, прыгну со скалы Король и шут. Аксел или Крейзи Фрог. Наутилус на берегу безымянной реки. Мелодия Симпсонов. Москву. И Владивосток 2000. Это у нас э, кто? Ну, этот товарищ тоже. Со странным, со странным именем, да? Илья Лагутенко. А группа называется мумитроль. Так, ну что, камеру. О, видно? Вроде видно. Так, ну поехали. Прыгну со скалы. Нотки вот такие раздобыл. В принципе, на слух помню немножко. Э, но ноты не полностью есть в интернете, поэтому... Так, помню. Ре минор, тональность. Ре. пошел припев, значит он сфа. Пошел проигрыш у гитары и второй куплет в общем-то классный припев только единственное здесь надо что-то придумать вниз здесь все хорошо И... Там в конце, по два или три раза повторяется, как-то примерно, да? То есть мелодия действительно классная, заводная, можно ее попробовать сделать разбор. Так что голосуйте внизу. Дальше. Аксель Грязев нашел ноты почему-то в но в принципе они не важны, потому что так ее при помним. И главная тема и пошел припев. Uh. Вторая тема. И все, и все. Ничего особенного сложного нету. Если надо, сделаем разборчик. Далее. На утилус вообще не нашел нот, к сожалению. Вернее, нашел ноты, но там только такое ощущение, что это партия гитары. Да что там дальше не помню в общем на слух и времена приходит вот буду играть по просто по аккордам примерно мы будем с тобой на берегу очень видимо так в принципе вроде несложно. Помню дальше. Надо, в общем-то, если у вас есть нотки, присылайте, сделаю в лучшем виде, потому что сейчас могу сыграть только по слуху. Благодаря вот тому, что хотя бы аккорды есть, можно хоть как-то ориентироваться. Так, есть. Ну, вот такая она примерно будет звучать, да? То есть можно вот так сыграть. А. примерно в, в таком стиле, да, чтобы соответствовало. Дальше Симпсоны. Симпсоны вот нашел легкий вариант, нотки простые, в общем-то там да, и там дальше. В общем-то там меняются мелодии, а здесь просто В общем-то для балалайки лучший вариант играть в тональности, по-моему, себе моль мажор. Тоже веселый получается, особенно вот этот риф, да, скажем так. четко прям вот как будто из мультика вот дальше э нотки там разные есть поэтому Москау. до да, москал москал который э -э, нашел в соль минори ну видимо два раза это повторяется и по пошла... самому И припев да, Москву, Москву. Оху, правильно, Как будто специально для болаики написано, да? Но думаю, что лучше в ля-миноре будет. Пускай даже так. Так, в ля-миноре. Так что, если будем делать, то только в ля-миноре, потому что, ну, отлично для балачки. Или даже в си миноре, ну лучше в ля. Так, и, наконец, Владивосток, две Значит, там что у нас? там вообще он на одной ноте поет с гранатой в кармане с чего руке, ну, ну вроде да меняется ну там тут у меня больше нот чем как будто бы кажется и что у нас уходим, уходим, уходим. Раз, стоп, стоп, три, еще, еще, Топ. В общем-то, песня известная, да, а, тоже можно ее разобрать, тем более, что она, <свистит> видите, на двух нотах практически играется, да, и на трех аккордах. Ну, ставьте лайки было лайки и голосуйте внизу, как обычно. А я постараюсь все почаще выпускать, играю все подряд, потому что очень много ваших просьб накопилось. Все. Пока.